Да. Причила, они как родные дети, я очень их люблю, поэтому они меня поддержали. Я уже несколько лет, они тоже куда три -то, или четыре. Ходим, 7, да, 3. вместе. очень-очень рада. Мне очень нравится, мне для здоровья это очень полезно. В этом году, к сожалению, погода нас подвела не так морозно, как обычно крещенский праздник. Поэтому людей не очень много. Даже здесь, у нас здесь установлена в парке боевая дача гупель официальная, она соответствует всем нормам безопасности, то есть здесь опущены щиты до самого дна, чтобы человек никуда не унесло течением. Также здесь дежурит скорая. скорая, мы дежурим в случае, если что-то произойдет, какая-то нештатная ситуация. Суть русского духа. Обязательно нужно искупаться на крещение. Обязательно это, скажем так, церковный ритуал, который нужно соблюдать.